Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Хочу вам снять а, красивейший ролик а, из заповедника Экранс. А, как вы видите, мы идем вдоль склонов. А, почему не над склонами? Потому что мне нужно держать а, высоту выше тысячи метров над рельефом, а, потому что мы находимся в зоне заповедника. И, почему так нужно здесь делать? Ну, Потому что всякие животные живут на скалах. Планеристы их пугают, они могут упасть Потом вводятся специальные виды сусликов Которых <смех> ловят орлы они На них пикируют, толкают их в пропасть И суслик, соответственно, разбивается, орел его съедает Но мы, в общем-то, сусликов сохраняем таким образом ну, Все считают, что нет, орлы голодают Из-за того, что летают планера, прячутся суслики Нам Нужно обязательно все запретить в любом случае, мы уважаем эти требования, нам здесь, в этих заповедниках, нарезали очень интересные места для полетов. Вот, например, здесь вы можете наблюдать вот эту вот всю конструкцию паркур-рояль, по которому мы вполне официально летаем, держась там плюс-минус 300 метров плюс-минус от вершины, потому что считается, что на вершине этих склонов не живут, не бегают козлы, и, соответственно, впасть им невозможно. Ну, в общем, все хорошо. Поэтому какой-то компромисс здесь находится. Не просто взять взять все запретить, а находится. И я сейчас за счет набора 4 километров, я действительно очень высоко поднялся. Могу вам показать... Во-первых, это вечер. Очень интересное освещение. Я сюда вечером достаточно редко летаю. Сейчас будет подсвечен ледник. Мы до него долетим. И я вам такую коротенькую видео экскурсию сделаю я вот безумно люблю это место потому что я уже раз то вам говорил наверное я хожу сюда ну, мы сюда гулять ходили вот пытались жить вот в этом вот приюте подняли сюда с Максом с маленьким маленьким смотрите какой подрастающий альпинист идет Макса Куху ты откуда идешь все он сказал ботиночки одевать категорически сказал что нет я пойду Обязательно босиком. И дошел весь от лагеря до водопада. Сейчас будет купаться. Макса. Расскажи, ты купаться будешь, Макс? А как, как, как папа говорит? как? Я нес его на руках. Но в приют нас не пустили, потому что денег не было. Пришлось спускаться и ночевать. А внизу вот там красивейшие озера. У них можно купаться. Место я безумно это люблю. Нас сейчас так как придерживают, поэтому я аккуратненько. Фонарь грязный, потертый уже. Поэтому безумно жалко, что вот этот вид я вам не могу показать во всей его красоте. Вот вы его через всякие блики смотрите. Но поверьте, это ну, вышибает мозг вот этот вид. Я вам категорически желаю сюда когда-нибудь попасть и обязательно погулять. Что здесь можно сделать? Снизу, ну, я приют вам показал, вот он сейчас виден хорошо. В ущелье, в темноте там место, гостиница большая. Она построена еще перед Второй мировой войной, по-моему, в 1939 году. Там можно остановиться. Вот здесь везде ветеручьи текут, водопады. Крыло сейчас показывает на сам ледник. И из-под ледника тоже очень активно вода течет. Здесь на рассвете, конечно, вид потрясающий, когда это освещено с востока с солнцем посмотрите заповедник экранц что происходит это вам не планер это настоящий вертолет везет продукты в отель и после этого нам запрещают ковыряться в носу то бишь то бишь летать над этим заповедником на планерах вот она двойственность стандартов ну ладно что вы делаешь такова жизнь вот здесь мы любим летать, ну, понятно, что мы тут не летаем, но очень любим, в принципе, здесь допустимо 1000 метров над рельефом, поэтому, например, здесь сейчас высота 2400, вот то место, где ледник, высота где-то 300, вот так вот где-то, и там можно летать сбоку от ледника, то есть, выгружает груз. Завтрак, представляете, это просто завтрак. Вот этот весь шум будет нас в палатке. Сурки вылет, пищали, как бешеные. А основная легенда, что сурки пугаются планера, пролетающего. Думают, что это орел. И голодают какие-то местные, очень, очень умные орлы, которые сбрасывают этих сурков в пропасть. Представляете? Ну, сурок катится в пропасть. Пропасти здесь много, вот смотрите, 40 сидит, там вот любят на вот этих камушках сидеть, делать так вью, вью. И туда мимо водопадов так чпунь чпунь чпунь, чпунь. О, вертолет стартует снова. Ну-ка. Где он там? Сейчас, о. И пошел. продуктов видимо там на грузовичке подводят продукты котельчику потом прилетает вертолет и все наверх забрасывает красота да вот а любимое место для пролета ну водопады вот вам уж до кучи такие красивые в таком красивом месте мы встали и вот ледник который который я сейчас тоже увеличу с него шикарные водопады вот так максу холодно ладно Заканчиваю передачу, показать юного альпиниста, еще осталось, которому холодно. Ю, юный альпинист. Тебе холодно? Но сейчас солнышко выйдет и будем завтра готовить, да? Как тебе спалось, Макс? Все, закругляемся, Мне иногда говорят, что очень страшно, когда камера пытается упасть вниз. Я согласен с этим. Так. Между тем я сохраняю 1,000 митнес above the ground. чтобы все понимали, что мы высококультурно тут летаем. И попробую сейчас еще раз вам видно на вот эту избушку снять. Вот сюда пешком подняться можно. Очень красивое место для ночлега. такой озерцо рядом есть. Стоит, по-моему, то ли 30 евро, то ли 40 евро с человека за ночь. И беру только наличные. Понятно, что я ненавижу вообще карточки, я в обычно хожу с наличными. Но была полная глупость потратить наличные. Мы купили какой-то аксессуар. И все. И раз, остались здесь без денег. Соответственно, без ночевки. И уже ночью, там, не ночью, а на закате успели добежать вниз. И я совершенно чудом, сейчас я покажу, где, нашел ровный участок. Вот видите, тропинка внизу идет, вот она идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет. Вот и виляет, виляет, вот сейчас крыло покажет. Вот, вот там вот, там я поставил палатку. Очень было, ой, перегрузочка пошла. Мы всю ночь с этой палатке сползали вниз, уклон все равно оставался, мы все время ехали куда-то. Макс тоже постоянно карабкался наверх, а ему тогда было три годика. Но всем очень понравился поход, и мы мечтаем, что папа недельку возьмет отпуска, ну, то есть, а так каждый день летаешь. И мы отправимся в эту экспедицию. А мы же пока возвращаться допланируем домой, потому что сколько же можно. Нам до аэродрома высоты, в принципе, сейчас хватает. Я вам сейчас покажу навигацию. Смотрите. 61 километр до аэродрома, финальная высота 311 метров. То есть я сейчас не набираю высоту, идя далеко от склонов, спокойненько делаю красивый вечерний долет до дома и радуюсь жизни. Ну что скажешь, ты доволен? машине ручкой с уважаемым любителям спорта. Да, друзья, у нас остаются какие-то потоки. Ну, в общем, все хорошо. Полетим. Я, к сожалению, не могу заглянуть вот за эту стенку, потому что тогда получится некоторое нарушение, и там красивейшее озеро, вы откроете это место в Google Mapsах и посмотрите на это озеро. Оно того стоит. Ну, может, когда-нибудь в следующий раз наберу высоты, поводится, обязательно вам это озеро сниму. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов.